Продолжаем астропрактику. Вопрос от ученицы про головные боли. Сильные и частые головные боли. Давайте проанализируем в гороскопе, как это отображается. Ну и прокомментирую, направлю мою ученицу, что с этим делать, как это осознавать. Однозначно в гороскопе мы можем проанализировать просто все. И давайте вот эту тему раскроем. Это очень интересно полезно будет для всех. Прежде всего вспомним, что мы смотрим на гороскоп человека очень научно и системно. То есть через отображение планет и Солнечной системы мы изучаем себя, потому что микрокосмос, макрокосмос — это одно и то же. И планеты на нас не влияют, планеты только отражают устройство нашего сознания прежде всего и наши индивидуальные отличия, потому что у нас миллионы, миллиарды по разным данным. И мы все отличаемся друг от друга, и вот астрология помогает нам понять, что именно у меня Отлично от других, где моя сила, где мои слабости. и Астрология Джиотиш настолько соответствует даже нейрофизиологическому нашему устройству, что не устаю этому приятно удивляться. Например, у нас есть 27 Накшатам, это лунный уровень анализа. И у нас есть 27 пучков нейронов в продолговатом древнем мозге. У нас есть даже 27 основных эмоций, по новым данным. Да? То есть у нас есть 27 основных компонентов клетки. То есть эта цифра прям не случайна. Это мы с вами. Анализируем накшатры, мы анализируем себя, изучаем себя. Или возьмем цифру 12. У нас 12 часов на циферблате, у нас 12 месяцев в году. У нас 12 черепно-мозговых нервов. И 12 знаков зодиака, 12 созвездий, более верно говорю, 12 домов гороскопа. То есть много соответствий и... Поэтому, когда мы открываем гороскоп, мы говорим о нашей природе, о наших циклах определенных. И это очень выгодно изучать, потому что это индивидуальный навигатор. Просто настолько индивидуальный, что такую глубину индивидуализации еще нужно поискать. Я, например, до сих пор не нашла. Хотя знаю многие практики, многие знания. И, конечно, символизирует как раз-таки срез головного мозга. Смотрите на картинку, насколько это действительно соответствует этому. Все, начинаем. Мы идем к исцелению, конечно же, к цельности И я веду три направления Астрология Чиотиш, целительство Рейки и осознанное питание И везде я ставлю лейтмотив исцеления, веду к цельности Астропрактика, которая сейчас будет, это авторский блок моего обучения На первом модуле мы разбираем гороскопы только свои То есть ученики выносят вопросы по своему гороскопу на втором модуле уже можно разбирать гороскопы близких родственников, а с третьего модуля даже натальные карты клиентов вот такие особенные условия. Обязательно астропрактику нужно внимательно слушать. Поэтому, пожалуйста, отключите все, что вас может отвлекать. Ученики, откройте тетрадь по астропрактике, тезисно записывайте самое важное. Ну и самое главное внимание, потому что там, где наше внимание, там и энергия, соответственно, действие и карма. Итак, вот гороскоп ученицы Юлии. Здесь у нас санскрит, переводится вот столбик справа, и цифрыки, это у нас знаки зодиака, созвездия. Ниже вот тут вот планетарные периоды, они всегда нужны для того, чтобы понимать, а что у нас именно сейчас. Итак, зачитываю, что пишет ученица и комментирую. Итак, хочу с помощью астропрактики на основе своего гороскопа разобраться, осознать причины моих частых и очень сильных головных болей, пишет моя ученица. Сколько себя помню. Главные боли проявляются на постоянной основе. При этом их боль бывает настолько сильна, что описать словами сложно. 83-й год мы видим. Вот данные, да? 83-й год. Это ближе к 40 уже годам. То есть, очень давно, видимо. Если еще, насколько я помню, то есть, получается, с детства. да. Осознаю, что мои издания еще пока не так глубоки для анализа данного запроса, но все-таки решила попробовать, ощутила посыл импульс. Да, Юля, смотрите, тема здоровья у нас э, изучается на э, базовом первом модуле в конце обучения. Вы до нее не дошли, но начали изучать, анализировать это. Это нарушение правил. Да? То есть Сейчас я все, конечно, просмотрю, проанализирую, уважаю ваше время, но в будущем, пожалуйста, не допускайте нарушения правил астропрактики. Очень важное правило – анализировать то, что мы изучили, не забегать вперед. Иначе мы затрачиваем время, вы, вот, допустим, проанализировали тему здоровья, но однозначно вы еще не прослушали ту теорию, которую вам надо было прослушать, чтобы верно это все проанализировать. Поэтому в следующий раз, если я увижу нарушение правил астропрактики, я не буду это выносить на видеоответ. Пожалуйста, учитывайте это, потому что без этого невозможно такую систему мне держать в руках. Систему трех школ. Систему уникальной астропрактики, где даю видеоответы по вашим гороскопам. Дальше зачитываем. Важно решить задачу системы с помощью астрологии. Практику Рейки применяю активно по данному вопросу. А у меня сейчас идет Сатурн тронзитом по шестому дому. Угу. Сатурн зашел в водолея у нас с начала 23 года. И действительно вопросами шестого дома нужно заняться. Для восходящих дев это актуально, потому что у них транзит Сатурна идет по шестому дому. Для тех, кто не знает, что такое транзит, это важно знать, кстати. Это такая погода, которая сейчас ставит нам определенные задачи. Энергетическая погода, можно сказать. И там, где Сатурн, этот сектор очень важен становится, потому что там нужно много проработать, много развить качество Сатурна, терпение, приятие, верное отношение к времени. Вот. И для дев, конечно, обостряется эта тема, тема шестого дома, а шестой дом связан с болезнями, Поэтому вот, в принципе, актуально. Конечно же, Ю Юля, в ответ на мое уважение к вашему всему анализу, пожалуйста, вы очень долго изучаете базовый модуль, доходите уже до темы здоровья, уже пора. Не затягивайте с обучением так сильно. Да, я не ставлю никому сроки обучения, все идут в своем темпе, но все-таки свой темп не должен очень сильно затягиваться, потому что если вы очень медленно идете по урокам, вы начинаете забывать то, что вы уже изучили. Поэтому, пожалуйста, структурируйте себя больше. Всему свое время. Это принцип Сатурна. Все важно делать своевременно. Это принцип Сатурна. Дорога ложка к обеду. Это по Сатурну. Поэтому, когда Сатурн, кстати, идет по Дустханам. Дустханы – это сложные дома, сложные в кавычках, потому что нам не нравятся эти темы, поэтому они для нас сложны. Это шестой дом, показываю курсором, восьмой дом, двенадцатый дом. И когда Сатурн идет по этим домам, конечно, он это... Положение транзита символизирует ту задачу, что мы должны более серьезно отнестись к этим темам. Хотим мы, не хотим, нам надо там быть серьезными. Тогда мы легче будем проживать эти уроки. Вот. И давайте я буду читать то, что пишет ученица. Итак, буду анализировать следующие параметры, а именно лагна, первый дом, включая здоровье. Лагнеж, как способ самовыражения человека, а также влияние на здоровье в том числе. Не влияние, а отражение темы здоровья. Да, первый дом он связан с телом, со здоровьем. Соответственно, хозяин первого дома тоже. Лагна, Лагнеш. Да, правильно. Луна, включая умонастроение, что также отражается на здоровье. Да, можно сказать психическое здоровье. Вот эти три точки. Хорошо, Юля, молодец, что вы обозначили, что вы будете анализировать. Это хорошо. Ну, конечно, шестой дом-то нужно анализировать, когда мы говорим о болезнях. Тем более таких затяжных болезнях. С болезнями у нас шестой и восьмой дом связаны, в принципе 12, двенадцать, все Дустханы связаны, 12 дом вообще четко с больницей, допустим, связано. Шестой и восьмой дом хронические и э, острые заболевания, острые больше восьмой дом, хронические больше шестой дом. Хотя там все может пересекаться, там нет такой жесткой градации, э, потому что что-то, что стало хроническим, когда-то было острым, зачастую, чаще, чаще, часто, чаще всего. И через болезнь, болезнь у нас идет, конечно, трансформация. Когда болезнь очень затягивается, это говорит о том, что мы упорно не хотим понять какой-то урок. Потому что исцеление... Я учитель по целительству, если кто-то не знает. С 2009 года преподаю естественное целительство рейки вместе с супругом. И тема здоровья, она очень важна в жизни. И... Тема исцеления, она очень важна. И это настолько объемная тема, настолько много заблуждений людей в этой теме, что в этом нужно разбираться, это нужно изучать, в этом нужно постоянно расширяться, особенно если у вас есть какая-то болезнь, и она очень затяжного характера. Значит, жизнь вас, вас ставит в обучение ситуации, в которой нужно разбираться. И по-хорошему, если вы разберетесь, то исцеление может прийти быстро. Даже с самого супер неисцелимого заболевания по, на взгляд, официальных источников да, официальной медицины и так далее. Много нюансов. Давайте сконцентрируемся на анализе ученицы. То, что, Юля, вы обозначили путь анализа, это хорошо. Начинаем. Лагна. Ну восходящий знак Дева, шестой знак затяка, шестой сектор по естественным параметрам. То есть Конфликтность на всех уровнях уже изначально встроена в мое сознание, да, потому что шестой сектор связан с конфликтами. И болезнь — это конфликт на уровне тела. Это настолько вынесенный конфликт и яркий, и с сознанием. У нас все из сознания идёт, конечно же. Тело у нас не заболевает просто так. Есть конфликт. Когда он становится настолько большим, да, вот эта конфликтная масса, она большая, и если человек не решает ее глубоко и основательно, вот, то тогда тело начинает болеть. Так. И вот э ученица как раз и пишет, что я шест... ну, Лагна, шестое э э созвездие в Лагне, э в думе, так сказать, который связан со здоровьем, это уже показатель того, что э может быть болезненность. Это наполовину верное утверждение. Мы должны всегда Лагну э вместе с лагнешем проанализировать, чтобы утверждать это. Нельзя сказать, что все девы всегда болеют, хотя кого я вспомню, девы, они действительно склонны к заболеваниям, но больше ментального характера, потому что это Меркурий, и вообще, когда мы говорим о шестом секторе, о шестом доме в том числе, шестым сектором управляет Меркурий, шестой звездой дева связан, да, управляется Меркурием, Меркурий это наш интеллект, это наш разум. Вот оттуда начинаются больше болезни у людей, у кого подчеркнут шестой сектор. Шестое восходящее созвездие, или Лагнеш в шестом доме, или парад планет в шестом доме, или в шестом созвездии. И вот оттуда и нужно решать, в принципе, проблемы для тех, у кого именно так это выражается. И давайте сразу в связке нужно. То есть Лагнеш в весах вместе с Сатурном, вот это сразу бросается в глаза, а Сатурн хозяин шестого дома. Вот. Не просто Лагна-дева, тут вообще даже планет нету, а э, силу дома мы всегда смотрим по хозяину этого дома. То есть э, Лагна, в принципе, да, тема здоровья ослабляется тем, что Лагнеш, или хозяин этого дома, хозяин лагна, соединен с Сатурном. Это первый момент. И в соединение с хозяином шестого дома. Это второй момент. Ну он тут накладывается, это в одном лице получается. В лице Сатурна. И давайте посмотрим, насколько, насколько близкое соединение. Это тоже важно. Меркурий 3 градуса, Сатурн 12 градусов. 9 градусов между ними. Не супер близкое соединение. Тем не менее, оно есть. И еще Меркурий и Лагнеж с Солнцем соединен. Солнце тоже считается малефиком. Солнце 7 градусов, Меркурий 3 градуса. 4 градуса между ними то есть на лицо сожжение, то есть лагнеж сожженный. Это очень высокодуховная задача. И если ее не реализовывать, то с телом могут быть проблемы. Да. Еще первый дом, так как мы говорим всё-таки все-таки о головных болях, он связан с головой. Все дома гороскопа мы можем разложить по телу человека. И первый дом связан с головой. Прежде всего, вот эта верхняя часть головы, до рта. Рот – это уже больше второй дом. Но в первом доме в целом вся голова, если мы возьмем все туловище, это голова, первый дом. Второй дом тоже связан с головой, но больше с акцентом уже вот сюда. Потому что мы кушаем, рот и ниже. Рот, шея, горло вот – это второй дом. Ну, говоря о головных болях, это мы берем все-таки первый дом, Овен, вот эта вот часть. да, Вот она, голова, верхушка наша. Вот. Получается, Лагнеш напряжен сразу двумя малефиками И сожжен солнцем. И э, напряжен Сатурном. И напряжен хозяином шестого. Поэтому тут можно сразу говорить, что да, болезненность может присутствовать с самого детства, с самого рождения. И... Э, Давайте дальше читать, что пишет Юлия, ученица. Так, э, э, из, так, значит, шестой сектор – это изначальная конфликтность на всех уровнях, плюс хозяин шестого – Сатурн, что также отражает меня, как очень напряженного человека. Да, вот слово напряженность характерно для шестого сектора, для восходящей девы, для восходящей девы, у которой Лагнеш связан с шестым сектором, а в данном случае мы эту видим связь. Лагнеж с хозяином шестого дома. Еще раз повторяю, чтобы было просто понятно. Надо это прям хорошо понять. Да, пишет ученица, это не просто понять, но по факту так и есть. И до знакомства с вами позицию жертвы я неосознанно применяла на себе, но в основном это имело внутренний характер. Да, шестой сектор у нас связан не только с болезнями, не только с конфликтами, но и с позицией жертвы. Это на самом деле следствие напряжения. То есть... Если человек напрягается, он или внутрь себя это направляет, это больше позиция жертвы, или внешне, это больше позиция агрессора и конфликтующего. Что по сути одно и то же. Ни то, ни другое не является гармонией. А соответственно будет обучающим процессом через какую-то боль. В данном случае мы наблюдаем головные боли. Так, дальше. Конфликтность. а да, то, есть, то есть, в основном, до знакомства с вами. Кстати, Юля очень... Два года, по-моему, да. Два года у Юли у меня уже учится. И очень активная в комментариях всегда, в поддержке. Как бы я со стороны Юли конфликтность не вижу. Но девы, девы они такие особенные. <laughs> до поры до времени называется. Иногда, конечно, особенно там, где человек расслабится, он может проявить свою деву всей красе. Но в любом случае девам и шестидомникам, людям с выраженным шестым сектором надо, конечно, вот учитывать, что конфликтность в их природе присутствует. вот И важно ее не внутренне направлять, да, позиция жертвы, не внешне не направлять. Это позиция конфликтующего, вечно недовольного человека. И, и надо найти баланс. Чтобы и эта энергия не внешняя не разрушила, а не внутренняя не разрушила. Это целое искусство, и Дева ему учится всю жизнь. Дальше. Конфликтность, внутреннее напряжение, неприятие, что является проявлением низких вибраций, конечно же, отражается на моем здоровье. И в моем случае это частые головные боли. Если анализировать энергию Дева на оси 6.12, то для балансировки себя... Мне нужно осознанно в такие моменты идти в энергию рыб. Верно. Да? У нас есть такая техника. Если у вас где-то где-то не получается в каком-то секторе, вы можете пойти напротив и оттуда начать развивать эту энергию. Вот напротив рыб, у девы всегда рыбы, 12-й сектор. Напротив шестого дома всегда 12-й дом. Верно. А значит, это применять целительство, да, 12-й сектор это целительство, оценивать ситуации целостно, широко, а, верно. А по энергии Сатурна решать конфликты через работу, да, когда мы говорим о Сатурне, это нужно выводить в работу, потому что Сатурн – сигнификатор работы. Решать конфликты через работу, через общественное сужение, через структуру терпение, приятия, верно. Перехожу к анализу Лагнеша. Значит, по Лагне э, все. Давайте посмотрим на Лагну. Вот еще вы не сказали. Например, есть аспект Раху. Э, то есть, Лагна очень сильно связана с Малефиками. Вокруг Лагны Малефики. И с этой стороны еще Марс у нас. Аспекта Юпитера поддерживающего нет. Э, то есть, э, рядом три Малефика. Аспект еще от одного Малефика. Еще хозяин э, Лагны тоже связан с Малефиками. То есть, много напряженной энергии, которую нужно э, раскрывать в плюс. Очень много параметров, которые нужно раскрыть в плюс. И это нужно делать для гармонизации данного положения. С каждой планетой по отдельности нужно разбираться, конечно же. Потому что каждая планета символизирует ту или иную сферу жизни или э, нашей части сознания. Дальше. Лагнеж. Мой Лагнеж Меркурий в весах во втором доме, с Солнцем, Сатурном. Меркурий расположен на состоянии 40 от Солнца. Что за 40? Солнце 7 градусов, Меркурий 3. 4. А, это нолик лишний. 4 градуса. Да, ладно. То есть он сожжен, что отражает присутствие внутреннего сопротивления в речи, разуме, интеллекте, коммуникации. Не только. Прежде всего в теле. Мне... Ваш Меркурий нельзя анализировать просто как Меркурий с перечисленными данными. Нужно прежде всего, мы уже говорим о головных болях. Поэтому тело, прежде всего, в теле напряжением. По факту так и есть. Мне действительно в целом сложно дается общение, сложно выражать свои мысли. Не знаю, сколько вижу ваши комментарии, расширенные, постоянные. Я бы не сказала, что вам очень сложно это делать. Вы щедры на коммуникацию, вы пишете всегда очень подробно, уважительно детально, как дева настоящая. Теперь я запомнила, что вы Девам. Теперь мне понятно, почему вы так подробно всегда все пишете. Девы, они уходят в детали. И, кстати, это может их сильно очень выводить из баланса, потому что если мы в детали важно уходить, но важно оставаться в балансе. Это целое искусство, особенно для дев и шестидомников. Но если мы излишне пойдем в детали мы закопаемся там, и оно просто вот это знаете, как будто бы землей вас накроет, это будет тяжело. Также и в рыбу, если мы сильно в рыбу уйдем, мы растворимся, распылимся и исчезнем. нужно найти баланс между этим. И это путь длиной в жизнь. То есть, когда мы переживаем, что у нас что-то идет очень долго, а вот мы сразу сравниваем себя, почему у других такого нет, почему у других быстрее это решается. Нет, не надо себя так сравнивать, нужно изучать свой урок. В любом случае, когда что-то затягивается, вы еще не изучили урок, вы еще его не, не сдали по нему зачет. И, и это нормально, на самом деле у каждого человека есть какой-то очень длинный урок. у каждого человека. У кого-то в теме здоровья, у кого-то в теме отношений, у кого-то в теме денег, у кого-то в теме родителей, у кого-то в теме детей. У кого-то в теме места жительства. У, у всех есть такой длинный, долгий учитель. Он, может быть, просто вам не виден. Смотрите на человека, на его нельзя грамм. Вы думаете, ой, как у него все прекрасно. На самом деле у каждого покопать, если заглянуть внутрь. И вот каждый, кто слушает это видео, вот задумайтесь: у вас есть учитель очень долгий, есть обязательно. Что в карте чаще всего отражается через Сатурн? Или ось Раху-Кету, например. А у вас вот лавнир с Сатурном. Это долгий урок. И это нормально. То есть прежде всего выход из какой-либо затяжной ситуации, принять ее нужность. Как бы это ни было сложно. Это так вот в потоке рекомендация. Давайте дальше быстренько читаю. Так. Э Меркурий во втором доме стоит первым, потом Солнце. Вы почему-то с ноликами пишете. Уже я вижу, что это не ошибка. 30 пишете. 70, 40. Почему? Нет. 3. Меркурий стоит в доме первом. У Меркурия 3 градуса. Почему 30 вы пишете? Это неправильно. 3 градуса. Всего у нас в созвездии, да, у нас равнодумная система в Джотиш, 30 градусов всего. Меркурий в 3 градусах весов, не 30 градусов. Солнце 7 градусов весов между ними, 4 градуса, а не 40. Это ошибка. Поправляйте. Значит, Меркурий первым стоит в весах, потом Солнце, что отражает подсознательное давление себя в сферах общения и коммуникации. Да, То есть, кто первым стоит в соединении, тот ведущую роль как бы играет. То есть, в весах, конкретно во втором доме, в весах. Вот так это мы анализируем. Подсознательное давление себя в сферах общения и коммуникации. Я бы не с Солнцем это связала, а с Сатурном. С Солнцем связь, она очень высокодуховная просто. Кстати, мы видим, что Солнце здесь в падении, в кавычках, да, Сатурн в экзальтации. И позиция с Солнцем она, и сожжение, оно с духовными задачами. То есть эти высокодуховные задачи еще и Солнце ⁇ Хозяин 12 ⁇ То есть вам действительно нужно очень сильно расширяться в понимании ваших текущих задач. Если вы это не делаете на духовном уровне, а связываете только с материей, с очевидностью, то этот урок продолжается. Так, давление себя в сферах общения, коммуникации, зависимость и подчинение своей воли другим. Воля – это Марс. Марс у вас сильный, но спрятанный. Сильный, потому что во спрятаны в 12 доме. А вот то, что вы подчиняете вашу волю другим, это только вы делаете, больше никто. И это не с Меркурием связано больше. Это связано ну, с Меркурием, даже если относительно Сатурна, я бы сказала. Но в целом ваша воля – это Марс. Марс у вас спрятанный. То есть он как бы сильный, но вы его прячете. А надо его осознанно раскрывать. Еще Марс хозяин восьмого, он как бы страшно его раскрывать, но важно, это ваш урок. Марс у вас хозяин третьего дома. Третий дом это шаги вперед, это коммуникация, это коммуникация, когда вы инициативу проявляете. И тут Юпитер в для себя доме, да. И опять же, хозяин третьего в двенадцатом, спрятанная, спрятанная воля, ее прячете вы, ну, до нее просто дойти нужно. И когда вы до нее дойдете... Вы почувствуете эту мощь. То есть нужно в подпериоды Марса посмотреть на себя, что вы делали. У вас сейчас идет Юпитер, Венера. А Венера, кстати, с Марсом. Но для чего мы это все вообще изучаем? Чтобы осознанно пойти в свои уроки из силы воли, а не ждать, пока придется идти туда из боли такой основной принцип, да? Вот, поэтому хорошо, что вы это осознаете. Так это надо осознать и поменять. Вот. Зависимость от других – это в целом то, что у вас Лагнеш в весах, а не то, что Меркурий с Сатурном. Вот Лагнеш в седьмом секторе, в седьмом доме, в седьмом созвездии. Все, настолько важна обратная связь от мира, что вы начинаете зависеть от нее. Но взрослый человек отличается от ребенка именно тем, что он потихонечку получает некий такой иммунитет и ну, может выслушать эту обратную связь, но не будет сильно связывать себя с ней, если осознает, что это не так, например. Да? Поэтому работайте с этим. Поэтому то, что вы написали, это не из-за того, что Меркурий первый во втором доме стоит, а вот я объяснила почему. А подсознательное давление себя в сферах уменьшения и коммуникации, это опять же не Меркурий и Солнце, а Меркурий и Сатурн. И так как Меркурий ваш Лагнеш, соответственно, это все по всем сферам Меркурия идет, плюс по здоровью. Дальше вы пишете, Меркурий расположен в одном доме с Сатурном, что также отражает напряжение в речи. И не только в речи, я уже это все перечислила. Меркурий расположен в одном доме со сложной йогой, Солнцем и Сатурном. Да, вот это правильно. Солнце и Сатурн, сложная йога. Хоть между ними достаточно. Хотя нет, Солнце 7 градусов, Сатурн 12 градусов. 5 градусов между ними. То есть пограничное сожжение Сатурна тоже есть. То есть вам нужно очень высокодуховные задачи по Сатурну и Солнцу реализовать. Чтобы это напряжение ну, как бы, начало уменьшаться. Это первый момент. Но второй момент. Хорошо бы найти начало этой головной боли. Наша тема – головная боль. Любое заболевание, чтобы проанализировать, почему оно так долго затянулось или что-то еще, нужно отыскать начало, что там было. Вообще заболевание не должно долго длиться. Любое заболевание, у него есть определенная Структура, как оно раскрывается, и по идее оно должно в определенный срок уходить, если вы поняли для чего оно. Если же это все затянулось, где-то произошел клин и заело в сознании в какой-то теме, нужно вот с этим разобраться. Поэтому Юля, подумайте, когда это у вас все началось, с чем это было связано, потому что вы не написали, вы написали, сколько себя помню, то есть это что, с пяти из лет у вас головные боли? непонятно сколько себя помню или это там с 18 лет когда у вас они начались вот это важный момент посидеть и подумать что было тогда в вашей жизни потому что у нас есть мы ну, вообще очень такие устройства интересные <laughs> очень похожи на компьютер и какая-то программка может прям буквально заесть ну вот ее замкнула заклинила те же самые аллергии, которые люди болеют постоянно, там, время от времени всю жизнь, или еще что -то. На самом деле, это просто замкнуло на какой-то теме. Потому что огромное количество мгновенных исцелений существует, той же аллергии, всего что угодно. любые темы еще раз повторюсь. Не буду озвучивать диагнозы, но на самом деле по опыту скажу. Все заболевания исцеляются, некоторые порой мгновенные. Кажется, ну как же я раньше этого не знал, 20 лет аллергия, осознали определенный момент ключик, расширились, получили знания, вернулись в момент, где это началось, развязали там, ушло заболевание. Поэтому самое главное, никогда не сами себя не ограничивайте постулатами о том, что вот то-то заболевание должно быть вот так, а это то, а это вот так. Схемы нужно, конечно, и важно на какую-то схему и какой-то опыт опереться. Но мы очень-очень мощные и сильные. У нас есть, Богом данная, внутренняя сила к самоисцелению. Она у всех да. есть. Но ее тоже нужно верно направить. Потому что э, и, и с ней можно не так, не так верно работать. А, например, Юлия, к вам вопрос. Вы работаете на причину? вот Вы э, практикуете рейки. Вы работаете на причину каждый день? Вот так, как мы учим, так, как мы даем эти инструменты. Вопрос к вам. Вы проводите себе энергоинформационную чистку? Вопрос к вам. Насколько часто? Вот На эти вопросы мне, пожалуйста, в личный диалог обязательно напишите ответ. Дальше. А Вот то, что, да, вот, кстати, Солнце, Сатурн, это сложная йога, родовая, сложная на тем, что это очень полярная энергия, но здесь, на самом деле, она не такая сложная, потому что одна из этих планет в сильном для себя созвездии, а одна в слабом. Соответственно, вот то, что слабое, оно больше будет проявляться. И солнце, кстати, оно же в целом про витальность нашу, про вот эту жизненную энергию. Вот. И здесь оно, видите, как у вас реализовалось. Плюс Солнце хозяин 12 дома. 12 дом связан с родом. Это какая-то родовая задача невыполненная, которую вы сейчас проживаете через боль. Но у вас очень хороший настрой, мне нравится. С таким настроем вы рано или поздно выйдете на решение этой проблемы. Так, дальше. Итак, вы пишете, что Лагнеш, вы пишите Меркурий, лучше всегда пишите Лагнеш. Потому что прежде всего со здоровьем связан Лагнеш, конечно же. Не сама Лагна даже больше, а Лагнеш. Вот это очень важная тонкость. И Лагна, и Лагнеш, но акцент больше в Лагнеш, когда мы говорим о здоровье. Итак, Лагнеш со сложной йогой Солнце Сатурн, который отражает родовые задачи, предстоящие мне решить в обязательном порядке. Осознаю и ощущаю, что не так просто это сделать. Да, конечно. Так. Осознаю, ощущаю, что это не так просто сделать, как хотелось бы. Именно в такие моменты я всегда вспоминаю ваши слова. А как вы хотели, мы же не в детский сад сюда пришли играть. Да, мои слова. Мы сюда пришли за опытом и развитием в том числе. Да. И иногда настолько урок непонятен, что через боль он показывает срочность. Так. Благодарю, Лидию за возможность познавать себя через ваши знания, любовь, свет, добро, которые вы вкладываете в нас, своих учеников. Рада быть полезным. Дальше. Солнце в весах впадения отражает неверие в себе, низкую самооценку. Да, но к данной теме это не имеет прямого отношения. Тут надо больше про солнце сказать, как витальность. И так как солнце хозяин 12-го и впадение, то это может указывать на проблемы со здоровьем и задача решить, в том числе через родовые практики. Потому что мы все перевоплощаемся в своих родах всегда. И в астрологии Джотиш есть этому наглядное подтверждение. На супер продвинутых уровнях мы это тоже будем изучать. Вот. Нельзя сказать, что все с Солнцем в весах будут болеть. Нельзя так сказать. Потому что целый месяц солнце в весах. Рождаются люди в Солнцем в весах. И не все они болеют. Вот. Но здесь однозначно отсылка идет к роду. Хозяин. Солнце хозяин 12 Во втором, Даже второй тут ни при чем. Солнце. В падении, которое хозяин 12-го, соединено с Лагнешем достаточно близко. То есть проблема по здоровью может быть очень-очень связана с, с родом. Какие-то там нарушения, искажения. И вот вы пришли с такой вот проблемой. Через эту проблему выйти на решение. Также, на Юля, вам обязательно нужно родовые практики в целительстве пройти. Может, уже прошли, тоже мне напишите. Я не могу запомнить, кто на каком уровне, на третья ступень где у нас родовые практики начинаются в Школе Цельсия, очень вам нужна, чтобы очищать больше специализированно ваш род именно энергоинформационном уровне. Не только на логическом, а глубже. Так, дальше. Солнце и Сатурн в весах отражают на движении неприятия в отношениях. нужно анализировать планеты, контексте, рассматриваемой темы. Мы же не рассматриваем с вами отношения. Мы рассматриваем тему здоровья. Это вот ошибка в анализе. Сатурн относительно Меркурия прежде всего нужно было. Но вы это выше уже написали, что Сатурн, хозяин шестого, соединен с Меркурием. Шестой дом – это болезни. Хозяин дома болезни в соединении с Лагнешем. Болезни будут ну, частым явлением. Вот у вас... Это выражается в головных боли. Дальше, если в целом подытожить многозадачи второго дома, то выше описанные положения, через внутреннее напряжение, сложность в сферах данного дома, во взаимоотношениях, весы во втором. Ну, то есть вы имеете в виду сектор отношений, это как бы семерка. Но тут не очень совсем верно это применять, потому что по отношениям все-таки больше надо дом брать, седьмой дом, нежели чем. Но это в слишком широком масштабе. В естественном зодиаке мы возьмем семерочку. Итак, в данном случае проигрывается в ключе головных болей в том числе. Развернуть в плюс нужно через энергию весов. То есть баланс. Гармонизация сверх второго дома. В целом, да. Раз лагнешь седьм... во втором доме, то темы второго дома нужно гармонизировать. Чтобы выйти на гармонизацию первого дома. Логика верная. Баланс однозначно, вот идти к балансу, где-то есть дисбаланс. Гармонизировать себя в сферах второго дома, речь, гармонизировать питание, работать самооценкой, верно. Осознанно прорабатывая при этом принципы принятия, терпения, структурности по Сатурну, верно. Сбалансированно общаться, потому что Меркурий во втором доме в весах, верно. Коммуникация должна быть сбалансированной. У вас, скорее всего, она идет с минусом к себе, вот с этим нужно работать. И духовное развитие через взаимоотношения, в том числе, потому что солнце в весах. Духовное развитие в взаимоотношениях слишком абстрактно слушается. Тут больше, я бы сказала, что Лагнеш сожжен, поэтому относительно себя духовные задачи должны реализованы быть. Кто вы вообще? Вот об этом нужно задумываться. Вы... Только тело, или вы еще душа, что приоритетнее, как найти в этом баланс между материей и духовностью. Вот это вот задача ваша. И Луна. Луну анализируем. Лагну, Лагнеш проанализировали. Вот тут э, я не увидела, что вы написали, что Лагнеш с хозяином 12 что Лагнеш с хозяином 6 вы указали, но еще Сатурн Лагнеш э, э, хозяин 5 -го. То есть знания нужно получать, очень структурные, практичные, что вы, в принципе, делаете, но вы очень медленно идете очень. То есть вы тратите время на что-то другое еще. А главные боли вам указывают на то, что нужно серьезнее и не так сильно затягивать в, своём, в пути к знаниям, да? Свой путь к знаниям. Вы как бы на него встали, но что-то вы очень медленно идете, да? Два года изучать первый модуль, еще до конца не изучить, это уже затягивание. Насколько вы часто астропрактику смотрите, насколько вы раскрываете э, свои духовные задачи. Вот эти вопросы однозначно нужно решать. И сильно не затягивать с прохождением обучения, ведь оно уже у вас в доступе. Почему вы так затягиваете? Тоже напишите мне личный диалог. И Луна. Прогнозирую Луну, которая отражает наше внутреннее состояние, наши мысли, наше умонастроение каждый день, что напрямую является основным показателем нашего самочувствия. Да. У меня партия Луна в Телеце в девятом доме вместе с Раху. Да. Да. Вот это тоже показатель психического не, э, психической нестабильности, но одновременно большая задача по прорыву вперед относительно своего рода. Потому что Раху и Кету это всегда то, что образуется из Солнца и Луны. Это точки баланса между Солнцем и Луной, а Солнце и Луна – это наши родовые энергии, отеческие и материнские. Кстати, вот так как у вас тут больше Солнца, ну, в минусе, так сказать, можно также из этого сделать вывод, что по отеческому роду что-то идет, Там можно и нужно покопать. Возможно, даже какие-то события вспоминать, какие были, какие искажения, нарушения были в, в роде по отцу. Вот. А то, что Луна с Раху, Луна это уже материнский род. Тут нужно понять, что нужно сделать большой прорыв относительно своего рода по матери. Дальше читаю. Луна и Раху это эмоциональный шторм, да, с которым нужно уметь справиться. Так и есть. Порой так штормит и накрывает, но именно благодаря такому мега сложному состоянию я и начала искать его первопричину. В результате я ваша ученица и на данный момент имею такую крутую возможность познавать себя, анализировать разные жизненные ситуации под четким вашим руководством. Да, очень замечательно, что вы идете к этим знаниям. Главное теперь не затягивать. Я вижу, что вы затягиваете все-таки. У вас много энергии, которую на самом деле нужно уже вытаскивать наружу, помогать даже другим людям. Вы через это, кстати, свой Сатурн прорабатывать будете. Да? То есть парад планет в Весах. Весы – это контактность, это умение выйти на аудиторию. И Сатурн в Весах всегда связан с задачей. У вас еще и свати Накшатра. Она связана с, о, с задачей помочь огромному количеству людей. Да? И вот вам нужно консультировать, конечно. Смотрите, какая у вас связка. У вас даже дом консультирования, дом знаний, пятый дом, обучение знания. Он же дом консультирования. У вас Лагнеш соединен с хозяином дома консультирования. Вам уже консультировать пора. Вы сидите два года, изучаете это все, никак не дойдете до финала. Хотя э, есть ученицы, которые за три месяца это делают. У всех своя скорость, я понимаю. Но два года это уже слишком. Э, услышьте меня, ускорьтесь и начните консультировать. Потому что первый модуль, он даже называется консультирующий астролог не случайно. Потому что по итогу вы должны уметь консультировать. Особенно пройдя на финале первого модуля курс консультирования. Он идет именно на финале. И это и благостная работа помочь другим людям в таком качественном ключе. Плюс в вашем случае это будет разгружать вот эту связку Хозя... Лагнеш с хозяином пятого дома. Раскрывать вашу силу еще больше. Даже раскрытие личности. Почему консультировать так круто и так важно вообще в принципе для любого человека. Потому что это развитие пятого дома, это развитие личности. В вашем случае это будет еще и духовная работа, потому что мы, когда анализируем гороскоп другого человека, мы же рассматриваем его в контексте не только материи. Поэтому, когда мои ученики консультируют, это можно назвать и духовной работой тоже, потому что я вкладываю такой смысл, и этому обучаю. Поэтому Юлия... Скорее всего, ваши головные боли связаны с зажатием большого потенциала энергии. Я к такому выводу прихожу. И если вы не доходите до этой задачи, головная боль продолжается. Вот у нас сейчас, март 2023 года. Вот поставьте себе задачу. За март, апрель, май. Вот три месяца возьмите себе как задачу изучать базовый модуль, пройти курс консультирования, который идет на финале и пробовать консультировать. Как бы вам это ни казалось сейчас очень сложным, у вас есть к этому данность. Понимаете, вы родились в такой момент, где показана данность. Сатурн в весах это большая данность. Не случайно он в экзальтации там считается. Потому что у вас большая данность помочь большому количеству людей. И еще у вас, как у девы, Сатурн хозяин дома консультирования. Поэтому вот сюда, я считаю, здесь у вас блок, который вы сами организуете. работаете в этом направлении. И мне, пожалуйста, я хочу прямо в мае месяце 23 -го года увидеть от вас итоговый экзамен и допустить вас на курс консультирования. Туда я допускаю только после сдачи финального экзамена. Вот. И дальше у вас все прояснится. И как бы вам сейчас это не казалось страшным и непонятным, что иногда бывает, скорее всего, вот так будет, раз у всех, у кого Сатурн в весах, одновременно такое противоречие. С одной стороны, есть большой потенциал работать с большим количеством людей, потому что весы – это большое количество людей, это контактность, это работа с аудиторией. А с другой стороны, всегда это страшно. Сатурн – это страшно. Там, где Сатурн, там нам страшно. У вас Сатурн во втором доме страшно говорить? У вас Сатурн в весах, страшно выходить на большую аудиторию. Но важно. Там, где Сатурн, надо переходить через страх и делать это. Потихонечку это начинает быть простым и ясным. Особенно после моего курса консультирования у вас 90% страхов уйдет. Потому что вы поймете структуру и методологию консультирования, которую я подробнейшим образом даю. Дальше. Давайте быстрее как-то вообще у нас. Целая консультация получается, но она важная. Тема такая особенная, конечно. Я люблю такие вопросы, когда они не просто банальные, как у большинства. <смех> деньги, профессия, профессия, деньги, деньги, профессия. Вот такое что-то уже глубже. Хотя мы в итоге пришли к профессии. И к деньгам тоже, потому что Сатурн во втором доме, конечно же, небольшое количество денег изначально в жизни, но если вы верно раскроете Сатурн свой, то у вас сразу три зайца, понимаете, проработаются. Речь, второй дом, деньги, второй дом, консультирование, пятый дом, работа, с консультированием связано сам Сатурн. Шестой дом вы должны помогать другим людям исцелять конфликты сознанием прежде всего. Но вы, так как вы целительство практикуете, вы и в этом можете помочь людям. Вы знаете, когда большая проблема в жизни и она долго не решается, попробуйте в этой теме начать помогать другим. И у вас начнет распутываться эта тема. Это вот тоже рекомендации и вообще вот по вашим сам ваш анализ юля неплохой понятно пишите структурно сатурн в весах чувствуется а, меркурий с сатурном это тоже большой плюс есть структура в повествовании в слове в коммуникации но вот вы очень много уроков еще не прослушали они у вас в доступе вы держите жемчужину в чулане вы тянете смотрите Инстаграм да сидите нельзя грам. запрещенная сеть еще что-то, распыляете свое сознание. А вам нельзя. У вас Сатурн в весах, у вас большие профессиональные задачи. И вам 37 лет. Вот после 36 лет Сатурн так сожмет, если вы не будете реализовываться профессионально, не будете общественно реализовываться, что вы через боль пойдете туда. Вот вижу 11-11, правильно, знак. Верного направления мысли. Все-таки у вас все... вот В целом, подведу итог, и по ощущениям, и по анализу, у вас все через Сатурн сейчас зажимается так долго. Надо реализовывать Сатурн. У вас огромная энергия дана. У вас Сатурн в шахте, свате Дойдите, да, вы даже сейчас не понимаете, что я говорю, потому что вы не дошли даже до изучения этого. Ускоряйтесь в обучении. Ставьте задачу консультировать людей, у вас будет, будут и деньги, и реализация Сатурна, и вас попустят по теме боли. Потому что боль – это всегда зажим энергии. Вот у вас есть вот этот ментал в огромном количестве, он у вас зажимается просто, понимаете? У вас вечный какой-то постоянный отек, потому что боль в голове – это отек. То есть вода замыкается в вашем теле, это все нужно изучать, мы это все даем на обучение, и создается постоянный вот этот отек. Это тоже нужно э, разрешать, решать. Так, все, давайте начитываю. Так, так, так. Раху аспектирует первый дом. Вот вы написали. Это хорошо, что дает расширение моей стройной конфликтности. Эмоциональное, в том числе, так как Раху вместе с Луной. Более понятно нужно это выразить, что это связано со здоровьем еще у вас. Со здоровьем тела и головы. То есть Раху аспектирует дом головы. Поэтому теме эмоций тоже нужно, конечно же, Работать, прорабатывать. Эмоциональная тема вами должна изучена быть на зубок. В школе царительства это канал силы третьей чакры. Тоже вам, если будете идти дальше, то это, наверное, первый канал силы, который нужно вам изучить, чтобы понять тему эмоций глубже. Если изучили, напишите мне, еще что-то подскажу, потому что иногда не весь материал сразу усваивается, но мне кажется, вы не проходили его. То есть третья ступень и канал силы третьей чакры это моя рекомендация. По вашей проблеме. Так. Да, и еще вы не написали, кстати, вот уже вы подводите итог, а я не вижу про Венеру. То есть вы проанализировали Луну Сраху, а почему нет анализа Тельца? То есть, смотрите, у вас по второму сектору много задач. Вам надо говорить. У вас Луна в Тельце, у вас Лагнеш во втором доме. Давайте для понятности, Луна во втором созвездии, Лагнеш во втором доме. То есть тело связано сильно с этим и психически, и физически. У вас Сатурн профессионально реализуется во втором доме. У вас Солнце духовные задачи во втором доме. А вы не говорите. Вы мало говорите. Вы пока пишете. Это хорошо, это начало. Но надо уже говорить. Страшно? Надо узнать, как это делать. И просто начать делать. Вот. И говорение, оно тоже вот тут, видите, в голове говорим мы зажимаете, вам уже много чего ей сказать, посмотреть на ваши комментарии, вы одна из самых запоминающихся учениц по комментариям, поддержке э, наших соцсетей, наших школ, за что я вам очень благодарна. Все бы так писали, как вы. Э, видно, что у вас всегда есть что сказать. Пора уже говорить, а не только писать. Вот это тоже урок, который вытащит эту энергию. Вам надо вытаскивать ее. У нее так много, что она вам давит здесь, понимаете? Ну, это, конечно, все равно не личная консультация. В личной консультации я бы еще по-другому все говорила. Но так как это практика, которая почти как консультация, то э, сделайте выводы, и э, самое главное, дальше действуйте по-другому. Иначе вот у вас Марс спрятан, вы все поняли, у вас ну, Меркурий в весах – это сильная позиция. Вы все поняли как бы логически, а делать не делаете. Вот, вот ваша ошибка. Сейчас, услышав такое персональное внимание к вам, Направьте это на конкретные действия. Как минимум, быстрее доизучайте базовый модуль курс консультирования и начните говорить. Я даю методологию, структуру, вы все поймете в самом курсе консультирования, как это начать делать, и как это важно начинать делать. Для вас это важность в 100 раз больше, чем для другого человека, у которого нет таких позиций. Вот Видите, по второму сектору вы зажимаетесь. Еще между луной и меркурием у вас шесть шагов вот это ось 27 вообще смотрите вот ни одного слова не было сказано про венеру а подождите ниже давайте дочитаю а потом про это скажу а основные а, выводы гармонизации рассмотрим показателей я уже после каждого наводила выше повторяться не буду только добавлю что хозяин вот вот об этом я хотела сказать хозяин и второго дома где лагнешь и девятого дома где луна то есть физическое здоровье и психическое здоровье а, Хозяин один из этих секторов Венера. Да, она находится вместе с Марсом во Льве в 12 доме. Думаю, данная йога тоже может отражать головные боли как результат неверного раскрытия сознания, показателей данного дома. А именно энергообмен это по Венере, верно, привязанность. Ну, Венера в 12 это э, учимся не привязываться. Да, верно. Отсутствие широкого понимания, благотворительности, отдача энергии, практика, внематериального и так далее. Да, эти выводы правильные. Еще мы скажем, что по Венере у вас очень много задач. Пять да? планет в знаках Венеры. Плюс к этим пяти, то есть к пяти планетам мы добавляем, что в знаке Венеры еще Луна и еще Лагнеш. То есть, грубо говоря, семь показателей даже. Венера ваше все. И Венера однозначно у вас не проработана. Она спрятана. Кстати, Венера 21 градус, Марс 21 в одном градусе с Марсом. Венера с хозяином восьмого и с хозяином третьего. Вот это еще тоже подчеркнуть надо. Ну, с хозяином третьего, ладно, с хозяином восьмого. Это, кстати, соединение двух Дустханов. Это йога-победителя, випаритраджа Раджа-йога. То есть через очень сложную ситуацию. Очень сложную, потому что восьмой дом берем. Это, наверное, самый сложный Дустхан. Вот. Вы должны выйти победителем. Вы уже победитель, что вы получили такую развернутую консультацию от учителя. Практику. Ну, это целая консультация, да, получилась. И к вам идет поток очень хорошо, потому что вы энергобаланс лично ко мне никак не нарушаете. Даже по сравнению там, с другими учениками наработали себе эту энергию, что я вот сижу, мне даже не устала 50 минут уже говорю. Потому что вы энергетический потенциал в виде обратной связи, Благодарности создали достаточно большой. И мне, мне хочется вам очень помочь. Даже это естественным образом выражается. И это ваш мощный Юпитер тоже. Мощный по знаку. Юпитер Скорпионе. По дому он, конечно, не очень сильный, но по знаку сильный. Хозяин 4-7-го. Ладно, мы про Венеру сейчас говорим. Вот с Венерой нужно работать, да. Дойдите до изучения ä, параметров Венеры. Вы поймете больше. Сейчас я, конечно, не могу их перечислять. Вы их сами базовые перечислили про энергообмен. Это Венера. Венера еще это все, что связано, с, опять же, с семеркой. Да. Венера в весах, в семерке, у нее мулатриконы, му му То есть больше задач по весам. Ä, мы когда говорим о Венере, это больше весы. Прежде всего, и телец весом, и больше Весы. А в весах у вас много задач, да? То есть, я вижу основную проблему не нераскрытия задач Венеры. Это задержка потенциала, который вам дан по весам. Вам надо идти к аудитории, к контактности, к общению большому. И это нужно делать в профессиональном ключе. Потому что тут у вас Сатурн. То есть, работать по весам. Помогать большому количеству людей. Через консультирование, потому что Сатурн хозяин 5, Через разрешение конфликтов, потому что Сатурн хозяин шестого. Конфликты на уровне тела, целительства, вы с ним знакомы, нужно глубже идти. Конфликты на уровне ресурсов, конфликты на уровне отношений, конфликты на уровне сознания. Это все мы в обучении проходим, и вы прекрасно после первого модуля можете консультировать. Великолепно, по 2-3 часа каждого человека, как минимум, даже совершенно чужого. Хорошо, давайте завершать. Благодарю, Лидия, пишет Юля, за ваше ценное внимание к моему запросу. Учитывая свой пока неглубокий уровень знаний, надеюсь, анализ данного запроса получился верным направлением. направлении. Благодарю, благодарю, благодарю. Да, направление верное, анализ неплохой, я дополнила его, в потоке направила вас. И жду детали, вот когда вы пишете про какое-то заболевание, и вы вносите это на астропрактику, нужно больше деталей. Когда у вас это началось, какие были обстоятельства, вот это один из самых главных параметров, в которых лежат ключи к реализации проблемы. Это очень важный момент. Иногда может казаться, что ничего там не было, я не помню, это детство. Садитесь и думайте, думайте, думайте, думайте. Думайте день неделю месяц вам откроется эта информация поработайте на раскрытии причины поработайте на то чтобы вы умеете работать да, с этим моментом вот нужно вернуться в прошлое этот узелок понять откуда начался вот там ключи соответственно вы этого не написали я не могу вам дать направление такое вот именно в целительском плане но мне очень хочется вам помочь поэтому напишите мне об этом лично в наш личный диалог может быть дальше порассуждаем ну, с вами точно порассуждаем, потому что, повторюсь, вы создали себе такую подушечку через благодарность. Мне очень хочется вам помочь в конкретной ситуации. Я впервые слышу, что у вас такая проблема, да, вы до этого... Может, и писали, но мы так не выносили, да, у меня тысяча учеников, не могу запомнить каждую ситуацию. Ну, мне бы хотелось вам помочь еще и еще более конкретно. Те вопросы, которые к вам я озвучила, пожалуйста, на все мне ответьте текстом. Напишите сначала о Лизе, на вы разрешили мне написать вам Детали, ответы по моей проблеме, по моей задаче. Давайте назовем ее так, потому что я даже не понимаю, сколько лет это у вас все, да? И еще такой есть э, закон. Вот, допустим, вот вам сейчас получается. Округлю, так не люблю считать вот этот год э, округлю вам 37, да, допустим, или 36, 37 будет в этом году. Подождите, сейчас 23 год. Это вам. Нет, вы же... Я всегда э, с собой с, э, больше соединяю, чтобы быстрее посчитать. Я не в ту сторону посчитала. Это вам в этом году будет 40. Вот сколько лет у вас идет проблема? Вы говорите, сколько себя помню? Я не знаю, откуда вы считаете себя, помню. Я вот себя помню с 4 лет где-то, например. А что вы имеете в виду? Вот напишите мне это. И еще есть такой закон, как вот сколько проблем существует. Не закон даже, а некая ориентация в том, как мы разрешаем болезни. Вот существует проблема год. В принципе, не думайте, что она там должна решиться за один день. Да? Тоже примерно год. Но чудесам место тоже надо оставлять. Потому что чудеса случаются. И может быть мгновенное исцеление. Но это более редкие случаи. Более частые случаи, что вот сколько вы несли с собой этот конфликт. Потом нужно выходить из него. И нюансов очень великое множество, поэтому мне прежде всего интересно, сколько лет у вас головная боль, нужно было больше конкретики в этом дать, вот. и ищите, что там в начале было, надо вспомнить это, как бы психика еще может это все специально закрывать, забывать, потому что там может, нужно было слишком больно вот, ну, тем не менее, вот мы с вами увидели в гороскопе это все. Еще, кстати, нужно обязательно вот периоды учитывать по вашим задачам. Смотрите, точно, у вас же идет под период Венеры. И вот в Венере все дело, Венера и Сатурн, ну, как бы, с, это, и в Сатурне дело, и в Венере. И сейчас действительно нужно этим разбираться. Вот с конца 21 -го года, грубо говоря, с начала 22 -го года, нужно решить эту задачу по Венере, вырасти. Очень хорошо, что вот вы Венеру во на самом деле очень хорошо раскрываете через изучение индивидуальных особенностей себя. Потому что лев это мои особенности, пятый сектор. Вот. И в моем обучении льва очень много, и пятого сектора много, поэтому вы на месте, но нужно дальше двигаться. Надеюсь, вы услышите мои рекомендации, пойдете в этом направлении, и я буду ждать от вас результаты действий конкретных, потому что к 40 годам, ну, вам уже не 16, не 18, уже нужно, сказал, сделал, понять, что если до этого не решалось, значит, надо дальше идти и решать эти задачи. Желаю вам скорейшего исцеления, продолжим уже в личном диалоге дальше, буду ждать от вас ответы строго текстом, чтобы я смогла ничего не пропустить и ответить вам. Всех остальных, кто дослушал такую большую-большую астропрактику, ждут вас комментарии. Мне всегда это интересно, важно, мне важно, чтобы было полезно всем. Это видео я также, наверное, буду выставлять и в общий доступ. И если это в общем доступе, то дальше будет немножко обо мне. Ну вот, это у нас была астропрактика. На астропрактике мы вот так вот все разбираем. На первом модуле гороскопа учеников я разбираю только, да, то есть мы познаем себя. На втором модуле уже близких родственников можно выносить на астропрактику. С третьего модуля, даже клиентов моих учеников я разбираю, если есть такое желание. И сейчас ученики можете останавливать, а новички, если вы это видите, видео, то еще немножечко несколько слов обо мне о моем подходе и об уникальной возможности получить абсолютно безоплатно вводную консультацию от меня по вашему гороскопу в том числе через аудиосообщение послушайте как это можно сделать абсолютно безоплатно еще несколько минут познакомьтесь со мной это действительно очень а, будет для вас полезно и а, тогда уже пару слов расскажу о себе потому что а, обычно не успеваю это все делать я именно вот, если брать параметр астрологии, практикую, консультирую, обучаю уже с 2009 года, основала школу Шакти. Шакти это индивидуальная точка силы. Когда мы говорим о гороскопе, это Шакти гороскопа или шахте определенной части гороскопа. Это индивидуальная сила конкретно сознания. Еще можно индивидуальную силу и шахте дня определять. И в июне 2022 года я провела очень крутой Цикл, вдохновившись тем, что я хочу показать вам, какая шахте дня бывает. И я провела такой цикл 30 дней подряд. да,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 Новичка, в смысле в моих школах. да, а, То есть вы у нас, если не учитесь, то можно вот так написать. И я дам вам вводный урок по теме, который вам нравится из этих трех школ. Это астрология, целительство или питание. А вы получите просто массу пользы. Это очень интересные вводные уроки, как мастер-классы без воды. Очень полезно. Вы как бы не зря потеряете время. А вот после просмотра этого водного урока я дарю вам мини-консультацию лично.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 Круто получаются результаты, вплоть до замужества даже. Хотя такой цель мы не ставим. Ну, очищение наше все. Это базовый принцип, как я часто говорю ученикам. Ну и вот тут топ-линг, Лидия Шакти, через нижнее подчеркивание. Пожалуйста, вся информация важная.